Mm-hmm. Здравствуйте! Здравствуйте, наши родные! Хотим вам немного рассказать о нашем фильме, который мы начали делать. Несколько месяцев назад мы объявили о том, что начинаются съемки фильма о родных душах. Эти несколько месяцев снимались рабочие материалы, а также проводилась дополнительная работа. Работа была проведена довольно большая, и в результате этой работы мы нашли режиссера. Мы нашли тех людей, которые будут участвовать в этом фильме. И сразу всем хотим сказать огромное спасибо за то, что вы откликнулись, за то, что вы почувствовали душой, насколько важен этот фильм, и душой откликнулись на участие в нем. Естественно, отдельное спасибо нашему режиссеру Анжеле. Она сказала, что будет участвовать совершенно бесплатно, будет делать свою работу режиссера в этом фильме совершенно бесплатно. Для нее эта тема очень близкая, у нее также встреча с родной душой. Поэтому она знает, о чем этот будет фильм, она четко представляет, чувствует, что это такое. Это очень важно. Самое главное в этом фильме передать дух, дух родных душ. А если вы еще пока не очень знакомы с нашей деятельностью, то я могу еще раз отметить, что фильм родных душах это фильм и о тех, кто встретил своих кармических партнеров, и о тех, кто встретил родственных душ, и о близнецовых половинках, потому что многие еще до сих пор путают. Родные души — это феноменальные отношения между мужчиной и женщиной. Когда вы встречаете свою родную душу, то испытываете совершенно необычайное состояние. и эта встреча всегда меняет вашу жизнь. Именно вот об этом и будет наш фильм. Это если коротко. Итак, еще раз хочу сказать, что подготовительные работы все завершены, и сейчас мы уже приступаем непосредственно к съемкам снимается рабочий материал, и в этом выпуске вы увидите рабочий материал, где мы Шанти, где Люба будет латынцева. А также хотим сказать, что потом мы будем вас знакомить с течением времени с рабочим материалом, который, который будут снимать другие участники. В этом фильме будет принимать участие много людей, много мужчин и женщин, которые встретили свою родную душу. Самая главная задача этого фильма – передать дух передать вот эту атмосферу, эти состояния, которые возникают при встрече с родной душой. А также этот фильм направлен, естественно, направлен на то, чтобы оказать помощь, духовную помощь, духовную поддержку тем, кто встретил свою родную душу или кто хочет встретить свою родную душу. Вот об этом фильм. Но мы хотим также сказать о том, что в этом фильме этот фильм нуждается, безусловно, он нуждается в материальной поддержке. Мы стараемся со своей стороны минимизировать а, все затраты. Режиссер работает бесплатно. Все участники, которые будут сниматься, они снимаются бесплатно. А композитор в этом фильме, будет композитор, будет музыка, также дал свое согласие бесплатно работать над этим фильмом. Но есть те затраты, которые ну, никак нам не обойти. Это затраты на операторскую работу, на монтажера и на цветокоррекцию, как финальная часть создания фильма. Довольно большие затраты. На сегодняшний день мы собрали более 20 тысяч рублей. Еще раз огромное спасибо, большая благодарность всем вам, друзья, наши родные, кто почувствовал душой, что хочет помочь в создании этого фильма. И он выразил свое вот это желание, он выразил в материальном эквиваленте. На фестивале к нам люди просто подходили, давали деньги говорили, вот это на фильм, я хочу, чтобы а, этот фильм был, чтобы он помогал другим, чтобы этот фильм рассказывал как можно больше количества людей, что это за встреча, что она с собой несет. Это очень-очень вдохновляет, на самом деле. Мы даже не ожидали, насколько это будет поддержано. Мы, конечно же, думали о том, что да, будут люди участвовать, принимать участие, но по-настоящему вот такая поднялась волна душевная, когда люди хотят и отблагодарить нас за какую-то деятельность, и самое главное, помочь в создании этого фильма. Ну что ж, мы желаем вам приятного просмотра этого видео. Дальше вы увидите фрагменты, которые будут использованы в фильме ⁇ О родных душах ⁇ И обещаем держать вас в курсе дальше в следующих видео. Будем обязательно вас знакомить с новыми рабочими материалами. Работа ведется, она работа ведется планомерно и периодически мы будем выкладывать какие-то новости о создании фильма. Когда встречаешь свою родную душу, когда а потом начинаешь оглядываться назад и понимаешь, как все-таки интересно, как тонко, как где-то просто Снайперски <смех> срабатывает высшие силы, судьба, ну, как-то иначе не скажешь. А, ну, начать, наверное, нужно с самого детства, да, с самого начала. А, я помню, когда я была маленькая, ну, лет шесть-семь, вот такой вот возраст, меня часто <смех> отправляли на лето к бабушке в деревню. Это ну, Россия, Костромская область, то есть туда, туда, в те края. Вот, и я помню, ну я маленькая гуляю по вот этим вот полям, по вот этим вот там холмам, реки, вот эти вот избы старые, и мне почему-то всегда хотелось, а вот что-то вот как будто звало далеко-далеко, не потому что у меня там ну, у ребенка был какой-то дух авантюризма или мне хотелось каких-то приключений, нет, просто вот что-то звало далеко-далеко, вот это вот вот этот вот именно сам импульс, вот далеко, он э, вот просто вот как будто не давал покоя, действительно. Вот, то есть, это такое вот самые мои первые воспоминания. вот, и затем я опять же, да, там же у бабушки помню, вот ну, целый год я там училась, и ну, в том поселке, где она жила, получается, дом, там, девятиэтажный дом, вот напротив автостанции. И я помню, там такие вот широкие подоконники. Я вот так вот сидела и смотрела на эту автостанцию и думала, ждала, когда приедет мой автобус и вот увезет меня далеко-далеко. Да, вот такое вот, ну такие воспоминания вот с самого детства. А вот, и, ну и, конечно, потом уже, вот по мере того, как я становилась взрослее, да, подростком, была какая-то, было... Время от времени вот какая-то вот внутренняя, как будто печаль, как будто тоска, почему-то вот утерянному, почему-то вот как будто ушедшему, вот что-то такое. Я чувствовалась вот очень часто вот такая вот тоска, боль, какая-то вот пустота, вот, вот что-то такое. Вот да, вот почему-то такому чистому, потерянному, утраченному, что-то, как будто части меня не хватает. Вот, и да, уже когда. Я потом уже, там, мне было лет, наверное, там, 11-12, да, когда мы начинаем влюбляться уже. Я не знаю, по какой причине у меня было вот всегда вот внутри как будто бы, как будто память, как будто знание того, что вот, вот есть три вот качества, да, вот он высокий, он худой, и он с печальными, грустными глазами, вот какие-то такие. Не понимала, откуда я это взяла вообще, ну, то есть как бы что это, как будто вот какая-то, не знаю, там... Буквально там, прошивка в ДНК. Мы тогда еще жили в России, потом 86 год, авария на Чернобыльской АЭС. Ну, со всей страны начинают съезжаться специалисты, да, вот, и очень быстро возводится городок такой, ну, Славутищ. И мы туда переезжаем, в 88 году переезжаем туда. И... и вот там вот мне вот встретилась моя вот первая родственная душа моя подруга, с которой мы до сих пор дружим, уже практически почти 30 лет, мне было лет 12, наверное, урок географии, я сижу за партой возле стены, а дверь сзади находится. И там, директор школы заходит к нам посреди урока и говорит, то есть я еще пока не видела даже, кто это, что это, ну вот просто я почувствовала, это мой человек, что-то очень важное, что-то мое, Вот как-то так сразу вот импульс этот вот, просто пробил меня как будто изнутри, я даже не видела, что кто, кто там вообще? Вот, и входит эта девушка, девочка еще тогда. И как-то вот, вот сразу мы как-то, практически сразу, мы сдружились. и ну, я тогда какой-то, ну, такой немножко странной дружбе находилась. Вот, и вот эта Алена, да, моя подруга, она меня вот как будто выдергивает из этой истории. Ну, такой немножко странный. И мы вот с ней вот все-все-все время, вот как будто вот бок о бок, да. Вот это тот случай, когда, ну, потом уже, да, через какое-то время нас судьба то сводила, то опять мы пересекались, и мы, мы могли, на самом деле, мы могли вот даже вот годами не общаться, а потом, когда встречались, это было вот вот, вот все как будто вот вчера мы буквально расстались, и продолжали, вот, когда мы встречаемся, это действительно вот какой-то просто фантастический взрыв энергии и на него вот даже люди вот которые нас окружают они на него реагируют. я уже потом переехала в киев и вот через какое-то время мы встретились потому что ну, она приняла решение переезжать сюда иммигрировать в канаду у нее здесь брат жил на то время вот и и ну то есть ей нужно было у меня остановиться в киеве чтобы пройти ну там Неважно, какие-то там курсы, по-моему, она брала, и экзамены да, в консульстве. Ну и, конечно, с радостью приняла ее у себя. Ну и как-то вот тоже у нас были эти разговоры вот на, на тему, может быть, ты тоже со мной, поехали вместе, мы же всегда вместе, ну как бы так или иначе, да. Ну и я как-то, да нет, ну то есть у меня здесь уже вот в Киеве как-то карьера складывается, ну должность у меня интересная я тогда была, она мне очень нравилась. Вот, я говорю ну у тебя там брат и меня там кто ждет то есть ну и на тот момент у меня был уже первый развод а, тоже там ну, выход из определенных отношений не очень гармоничных потрепали мне нервы вот, и, ну, и я как-то еще ну, рисковать то есть чем-то как-то куда-то ехать ну и тем более у меня и средств к этому не было да, то есть, мы же понимаем, иммиграция — это всегда определенные расходы и немаленькие. И так получается, что ну, я ее брата знала еще вот по детству, да, он нас помнит, меня помнил, наверное, ну, какой-то 12-летней, 13-летней девчонкой. Вот тогда, когда вот Алена принимает решение переезжать сюда, в Канаду ну мне уже тогда сколько, 27, наверное, было. да, 27, по-моему, ей тоже, вот, и мы начинаем с ним общаться, мы начинаем просто вот переписываться, говорить на, на разные темы, и в какой-то момент я понимаю, что вот ну, интересный человек действительно, и, и с его стороны тоже вот я вижу притяжение, то есть а, а, как-то поступает предложение от него, то есть может быть ты сюда, и тоже я опять начинаю бояться, опять начинаю как бы давать заднюю, а, ну, мне страшно, ну на самом деле, как и многим, наверное, по объективным причинам, да, то есть менять все на, на, на какую-то неизвестность — это очень большой риск. Вот, я предлагаю ему сюда, в Киев, приехать, то есть как бы мотивирую это тем, что у тебя ну, такая работа, да, такая занятость, ты, в принципе, из любой точки мира можешь работать и, в принципе, везде без труда можешь найти работу. Может быть, ты сюда, в Киев, то есть... Мы здесь что-то попробуем построить. Если не получится, ну, то есть, как бы это будет гармонично, без драмы, я то есть, останусь у себя здесь, а ты уедешь. Вот, ну, почему-то по каким-то странным причинам, не знаю, вот как-то так начинает настаивать, да, и ну, я соглашаюсь, да, Ну хорошо, ладно, давай. И так случается, что получается, мы начинаем переписываться в феврале. Это, это какой одиннадцатый, да, нет, нет, 10-й, 2010 год. В феврале эта переписка завязывается и вот в конце апреля мы уже получается он приезжает ко мне мы, мы расписываемся, мы женимся и он начинает как бы процесс вот моего спонсирования как супруги и наверное это был один из таких ну, удивительных правда случаев, когда вот, Процесс иммиграции он занял, наверное, всего там пару месяцев. То есть от э, момента подачи документов его там прошло вот, буквально 2-3 месяца. И мне уже вот, одобрили вот, въезд. Да? То есть ну действительно там все удивлялись этому, как такое вообще возможно. Вот. И так получается, что я приезжаю, и как-то у нас очень-очень быстро это все разваливается. Вот как-то вот просто на глазах. А и... Ну, то есть для меня это тоже вот был большой, очень огромный шок. То есть ну, другая страна, другой менталитет. Толком не французского, ни английского языка. То есть на тот момент я уже закончила курсы да, французского. И ну, так как то есть язык не на должном уровне, и, и мне еще страшно было. И, в общем, получается... Я нахожу работу вот, вот просто вот на заводе, на фабрике, там, где ты вот приезжаешь туда в 7 утра и делаешь механическую работу там до 4 вечера. А вот. И это был, конечно, вот один из таких вот, правда, очень трудных периодов в моей жизни. Я не понимала, почему, за что меня вот так вот наказывают. Ну, я догадывалась, потому что вот определенную часть моей, отрезок моей жизни я. Ну, скажем, наверное, жила далеко не по душе, да, и вот те принципы, да, те вот, наверное, установки, которые вот царят в социуме, там, ну, такие как вижу цель, не вижу препятствия и подобные вещи, за них потом приходится все-таки расплачиваться. И это действительно был очень трудный период в моей жизни. Мне пришлось все, вот буквально все начинать с нуля. Мы разъезжаемся, я снимаю там какую-то маленькую студию. А вот эта вот работа непонятная, причем через агентство. То есть сегодня работа может быть, завтра ее может не быть. И я начинаю все с нуля. То есть там долги, кредиты, вот это, это все давит. А раз, ну, тогда еще не развод, а просто расставание. Это, это действительно очень сильно вот, ну, как бы подкашивает мое здоровье бьет по здоровью очень сильно. Для меня это, на тот момент это была вот просто как неподъемная какая-то вот гора всего проблем, долгов. Я, я просто вот помню, я стою на, на, стою на работе, на этом заводе, там, на фабрике. И, и мне просто настолько жалко себя. И думаю, боже мой, зачем я сюда приехала вообще? То есть как бы там я, ну, у меня была хорошая должность, которая мне нравилась. А здесь я, блин, стою, клею картонки картонные вот эти вот дисплеи, и, и за копейки просто очень сложно было, действительно очень сложно. И в какой-то момент я понимаю, я не могу жить больше с этим грузом, то есть у меня, ну, как и у многих из нас, да, в процессе вот жизни, да, у нас есть очень много травм, очень много боли, непрощения, и это все вот просто наслаивается, и как вот просто вот кирпичами вот здесь вот какими-то вот просто бетонной плитой, да, лежит на плечах, на сердце, я не знаю, как сказать. И я просто вот как-то это было вот, вот просто вот по какому-то наитию. Я понимаю, что я не могу с этим дальше жить. Я не могу, мне вот действительно, я не могу, я задыхаюсь. Мне настолько было больно, я вот, ну, я действительно... Ну, я думала, что я умру на тот момент, потому что там... Ай, там был такой страшный период, когда вот я действительно каждый вечер я просто проводила вот с бутылкой вина и с пачкой сигарет, вот. Это да, это было. Я просто не знала, как, чем себя восстанавливать. Ну, это и стресс, и боль, и жалость к себе, то есть, ну, понимаете, да? И как-то в один из дней это было на работе, то есть вот линия рабочая, да, то есть тебе нужно выполнять свою механическую работу, то есть как, как биоробот, да, по большому счету. И вот эти вот все вещи, вот самые, наверное, такие острые, болезненные, главные, они вот как, как пузыри начали с под воды подниматься. И я просто вот как-то действительно вот просто по какому-то наитию, я начинаю просто принимать решение, я прощаю, я прощаю это все. А, там вот прям они вот, проигрывались, эти истории, эти ситуации. И ну, представьте, это рабочий день, рабочий процесс. То есть э, завод работает, да, вот, ну как, как организм, да, как машина. Там люди ходят туда-сюда, а я стою вот как будто вот под каким-то таким колпаком, и вот как будто меня никто не видит, как будто бы, хотя у меня слезы вот просто градом, просто ручьем. Я, ну, никто не подошел, там, не сказал, там люб, с тобой все нормально, там, ну, сходи, там, не знаю, там себя в порядок приведи, как-то, ну, э, ну, не знаю, умойся, да. Там, или выйти на улицу, подыши воздухом». Я не знаю даже, сколько это, этот процесс да, длился, я просто помню, что мне после этого стало легче. И вот на том же заводе работал, работает парень, он там менеджер проекта, то есть как бы по сути он нам, нам биороботам, рассказывает, что нужно делать и как. Вот, и ну, пока там я работаю, ну, я вижу какая-то симпатия, какой-то интерес между нами проскакивает, но никто не решается подойти, ни он, ни я. Вот, и после вот этого вот как-то самоисцеления, я не знаю, после вот этого момента прощения, через очень-очень короткое время вот появляется этот человек в моей жизни. Вот мы начинаем общаться, он начинает писать. Мы встречаемся, и вот э, с того момента, как мы встретились, вот у меня такое ощущение, что вот мы просто вот взялись за руки и вот, э, и вот пошли дальше по жизни вместе. Это было, э, это было такое сильное притяжение, там, ну, не мешало ничего. То есть я ему сразу сказала, послушай, ну, я еще официально замужем, мне нужно вот это вот решать, этот вопрос. То есть как бы... Э, и да, еще такой момент. Вот пока я там работала, я думала, все, я не хочу убегать, вот просто вот так вот нечестно набравшись долгов, да, и просто сбежать, да. Я думаю, нет, я все это дело погашу, рассчитаюсь и тогда уеду. Вот, но появляется этот человек. Вот он просто вот как, ну, в хорошем смысле слова появляется как якорь, который меня, собственно говоря, задержал и продолжает, продолжает по сей день задерживать. Это было настолько вот волшебно, вот как-то вот такое ощущение, что вот после ада после какого-то ада появляется вот, вот просто как вспышка, да, вот такая яркая, ослепительная вспышка, которая вот меня просто вот, вот так вот окутывает. Это, ну, это не передать словами, там ни языковой барьер не помешал, а, ни то, что я замужем, ничего еще, ну как бы из, из тех как, как бы весомых аргументов ничего не помешало, и вот ну, мы все время практически проводили вместе. Это это было вот то самое, как, ну, как я, я поняла, всерьез, и надолго, это вот то самое, долгое и счастливо, и ну, это было просто фантастически, это такое притяжение, это такая ну, просто не, невероятная любовь, когда, ну вот даже вот он, он говорит на французском, у меня тогда французский вообще в тот момент он был настолько кривой, ай, мне сейчас стыдно вспоминать, каким образом я выражалась. А, ну, как говорит известный персонаж, ну выражаюсь, как выражаюсь. Вообще-то я думаю нормально, но выражаюсь, как выражаюсь, да. Это мой случай. А, ну вот действительно, и, вот мы просто действительно не могли расстаться. А, и я помню, когда я от себя такого не ожидала даже. Вот когда он буквально там на пару часов всего уезжал там играть в свой хоккей. И я плакала, потому что я скучаю по нему. Это ну для меня это было вообще что-то такое нонсенс. Люба, как ты разводилась, ты не плакала. Или там тебя родители отправляли на целое лето, а то иногда на целый год к бабушке, и, и, ты, не, ну, и ты не плакала, ты так не скучала. А здесь, ну, буквально на пару часов расстаетесь и такое. для меня это было вообще. То есть, как бы как вообще, как такое может быть? А вот и. Вот как-то сразу мы сошлись, вот, вот все очень быстро произошло, получилось. И я к нему практически там ну, буквально через полгода уже переехала. И вот, вот весь, весь, вот, вот все то, к чему и он, и я, мы стремились, да, там у меня получилось и развод оформить уже, то есть как бы без скандалов, вообще абсолютно спокойно и гармонично. Да, оформить развод, потом я подала на гражданство документы, сдала экзамены на гражданство. То есть потом я смогла закончить еще ну, в, дву... в двух учебных заведениях отучиться, помимо вот этой вот работы да, на фабрике, я тогда еще все еще продолжала это делать. И потом мы, оба уже в 2014 году принимаю решение родить ребенка. Тоже очень быстро это получается. Вот как-то вот все на удивление, вот как-то так вот просто вот как на одной волне, вот как будто действительно нас подхватила эта волна и понесла. И я помню, то есть вот Ева, наша дочка, она уже родилась, и вот с этого момента я поняла, я сейчас должна приложить максимум усилий, чтобы уйти с этой фабрики, на которую ну, я иду просто действительно как на каторгу, да. И я начинаю искать новую работу. То есть Еве тогда 6 я еще в декрете нахожусь, и я начинаю понимать, что надо, надо приложить, употребить все возможные усилия, чтобы что-то изменить в своей жизни. И дальше, я думаю, начинается немножко уже другой этап. Тоже очень интересный, но об этом, наверное, чуть позже. Это был ноябрь 2011 года, я лежала у себя дома на диване, устаившись в стену в своих переживаниях о том, что мне все не нравится, не нравится, как живут мои подруги, мои друзья. не нравится, как все устроено, что меня пытаются выдать замуж просто потому, что уже пора. Неважно уже за кого, лишь бы вот просто выдать замуж. Мне это все не нравилось. Я ждала чего-то искреннего, душевного. Но я настолько разочаровалась во всем, что я осознанно не ждала своего мужчину в тот момент. И вот я помню, я лежала, уткнувшись в стену, в своих переживаниях, и вдруг в мое сердце вошла теплая волна. Вот я чувствовала, как из моей грудной клетки словно солнышко там засветило, и наполнилась она теплом, наполнилось сердце, грудная клетка теплом, и словно меня окутала нежным мягким облаком. И внутри меня кто-то сказал слово «Любовь». Я поняла, что это Любовь. Пришла в мое сердце, вдруг нежданно-негаданно, и также изнутри меня пошли сами слова «Мне нужен мой мужчина» я должна встретить своего мужчину. Я не знала, честно, кто это говорит, как вообще это само происходит, помимо моей сознательной воли. Но я просто наблюдала, что лежа вот в этом потоке любви, ощущая в своем сердце невероятную любовь, которая была и внутри меня, и снаружи, я чувствовала, что мне нужен мой мужчина. И... Это длилось несколько минут, но было очень ярко. Я еще потом лежала и переваривала, что со мной произошло. И, честно, мой ум никак не хотел соглашаться с этой простой истиной, что мне нужен мой мужчина, что мне нужна любовь. Мне уже хотелось просто, вот, если честно, оставить этот мир и все. Но с того момента у меня через какое-то время внутри было четкое ощущение, что я должна кого-то встретить вот совсем скоро. И если до того я все эти два года сидела дома безвылазно, никуда не выходила, практически ни с кем не общалась, в это время я начала выходить в мир, я начала выезжать со своей подругой в разные интересные заведения. Я искала во всех встреченных людях, в каждых глазах. Я смотрела с надеждой в каждые глаза. И, и когда мне хватало буквально пары секунд, чтобы понять, оно это или не оно, Каждый раз я опускала глаза и понимала, нет, это не оно, это не этот человек. И вот так продолжался мой поиск, продолжался с ноября 2011 и примерно до конца января 2012 -го года. И в 2012 году, в конце января, вдруг этот поиск прекратился, вот такой сознательный, такой активный разочарование даже меня уже перестало как-то смущать. Я просто успокоилась. Внутри наступила тишина, спокойствие. Я успокоилась, я поправилась, потому что я стала хорошо кушать, и ни о чем уже не переживала. И у меня в голове только единственное вот было непреодолимое какое-то слово, все время приходило и приходило, мне нужно на йогу. Йога, йога, йога. И в конце февраля Каким-то чудом, опять же, коллега моя по работе мне говорит об этой о йоге, что ее зовут, она одна не хочет. Я говорю, я тоже все собираюсь, давай пойдем вместе. Мы пошли. И, и там мы встретились с Андреем. Осенью 2011 года я почувствовал внутри огромное, тотальное, всепоглощающее, даже нежелание, не намерение, а просто это то, что было у меня внутри. Как данность. Мне нужна моя женщина. Я должен встретить мою женщину. Это было меня внутри, и это было.. Это заполняло меня. Заполняло меня почти целиком. А я стал делать технику по привлечению своей женщине, своей женщины в свою жизнь. Это техника, которая основана на технике воплощения желаний, но я ее немного переделал под себя, я сделал ее более сердечной, сделал от сердца, чтобы мое желание, оно ушло именно от души, от сердца, не просто от ума, не просто потому, что мне так хочется или так надо, а не просто потому, что у меня сейчас плохая личная жизнь, мне нужна другая, нет, это шло изнутри. И оно просто появилось само, а я это поддерживал, я это усиливал. Я стал делать эту технику. Это был, наверное, ноябрь, может быть, октябрь 2011 года. Как раз примерно в это время, Шанти рассказывала, а у нее возникло примерно то же самое состояние, примерно то же самое желание встретить своего мужчину, и она искала его. А я звал и искал свою женщину. Так возник, так стал проявляться мой осознанный Зов. Я его осознал. Зов может проявляться по-разному. Вы можете видеть повторяющиеся сновидения, вы можете видеть какие-то знаковые события, вы можете видеть отражающие, вот это зеркальное отражение чисел. 11, 11, 12, один. 22, 22 и так далее, и так далее. Вы можете видеть множество различных знаков, которые указывают вам на то, что ваша жизнь начинает обретать какую-то глубину, какую-то мистику. В вашей жизни начинает происходить что-то помимо вашего ума и помимо каких-то логических построений, помимо разумных выкладок. То, что в вашей жизни начинает происходить, не поддается разумному объяснению то, что у вас внутри начинает происходить, не поддается логике. Это просто происходит, это очень яркое и сильное, оно вами завладевает, и единственное, что вы можете, либо согласиться, либо откликнуться на этот зов, либо вы можете постараться отказаться от зова. Вы можете испугаться, вы можете подумать, что это что-то необъяснимое, это не входит в планы моей жизни. Это меня пугает, это то, чего не должно быть в моей жизни, оно мне мешает, оно за... мешает мне заниматься бизнесом, оно мне мешает вести привычную мне жизнь, которая, может быть, устраивает, например, вас. И вдруг это появляется, наверное, кто-то хочет от этого отказаться, кто-то этого вообще боится. А некоторые люди даже могут обращаться к специалистам, к врачам, к психиатрам и рассказывать о том, что они переживают, и что это что-то ненормальное, и они должны это прекратить. И тогда им выписывают транквилизаторы, успокоительные, они их принимают, и действительно у них это проходит. Они перестают чувствовать внутри вот этот зов неведомого, зов куда-то отправиться, совершить какое-то путешествие. Они перестают это чувствовать, и жизнь ну, возвращается в свою привычную колею. Но те люди, которые откликаются на зов, они постепенно подходят к тому, что перед ними открывается дверь в новую жизнь, в ту жизнь, которая совершенно не похожа на ту жизнь, которую они вели до того. Жизнь, которая наполнена и переполнена ощущениями космическими состояниями, счастьем, радостью, любовью и чем-то очень-очень родным, близким, теплым, как будто бы знакомым вам. Открывается, в эту, открывается дверь в эту новую жизнь, и вы делаете решающий шаг. Вы переходите через порог, который отделяет вашу старую жизнь от новой жизни. Вы делаете шаг в неведомое, может быть, даже пугающее чем-то вас, но очень близкое, понятное и очень-очень сильно манящее вас. Вот такие внутренние состояния переживает человек, и мы переживали, Шанти, когда мы почувствовали этот зов. И Шанти, и я, мы откликнулись на этот зов. И таким образом потом, буквально через несколько недель, произошла наша встреча. Таким образом, благодаря тому, что мы откликнулись на зов, несмотря на то, что он был, может быть, неразумный, непонятный, нелогичный, необъяснимый. Несмотря на все на это, откликнувшись на зов, мы были вознаграждены этой встречей. Мы встретились, и перед нами действительно открылась совершенно новая, доселе незнакомая нам жизнь. Вот случилась наша встреча в 2012 году, в конце февраля. Когда я впервые увидела Андрея, мы увиделись уже в зале, где, где все люди собрались, чтобы заняться йогой. И так как мы пришли с коллегой, мы были новой участницей, Андрей повернулся к нам и спросил, как нас зовут. Мы назвали свои имена. И когда он повернулся в мою сторону, я увидела глаза на какие-то доли секунды. Я задержалась, мы задержались взглядом. Я думаю, Андрей это даже и не заметил. Но у меня внутри что-то проскользнуло, промелькнуло такое неосознанное, будто я его узнала вот тогда, в первый раз. Потом мы начали занятия, и все, и как бы уже мыслей об этом не было, но я помню, что у меня вдруг возникла такая мысль, что какой же мужчина? И мне так хочется, чтобы у меня был такой мужчина. Я отогнала эти мысли тогда, потому что я, в принципе, уже разочаровалась во всем. И я осознанно не ждала встречи вот так вот с мужчиной для отношений. Я просто ждала какую-то особенную встречу, особенные глаза, которые узнаю. И то уже тогда я перестала это ждать. Но вдруг эти мысли у меня в голове. Какой мужчина интересный или не даже не интересный. А какой же мужчина? Как мне хочется, чтобы у меня был такой мужчина. Я была уверена, что у Андрея есть семья, поэтому я даже и думать не могла о том, что вот, вот именно этот мужчина мне нужен. Да и вообще отогнала от себя эти мысли. Но потом у меня так все прогрессировало, мое развитие, а йога у меня очень отлично шла, хотя никогда до этого не занималась ей. И Андрей удивлялся, что у меня все так быстро происходит. А, видимо, наше уже такое негласное узнавание, оно уже делало свое дело, что я чувствовала свое сердце. Я чувствовала, что я больше не хочу жить так, как жила раньше до этого. И мне вдруг захотелось жить. Захотелось жить, стало интересно жить. И потом уже, когда случилось наше совместное узнавание, это случилось в апреле, в нашей переписке в интернете, не вживую, вот что интересно. Но оно случилось настолько ярко, что будто бы я чувствовала его не то, чтобы рядом со мной, вот как сейчас он рядом со мной сидит, а чувствовала его внутри себя. Будто он знает каждую клетку моего тела. Если честно, то мой ум испугался этого. Впервые это случилось, такое чудо, это мистика. И мой ум сказал, что это, откуда он в тебе, что он делает там, сидит у себя за компьютером, что он там делает вообще, что я чувствую его в каждой своей клетке, будто он знает каждую мою клетку, и он любит каждую мою клетку. Для меня это было что-то из ряда вон. Это было настолько сильное слияние нас друг с другом, на расстоянии, это было удивительно. В этом не было и намека на какой-то сексуальный подтекст, ничего подобного. Это было настолько феерично, все всепроникающе. Но именно в каждой клетке я ощущала своего мужчину. Я ощущала, что он знает меня изнутри всю, от и до. И он любит меня такую, какая я есть там внутри, вот это было чудо. И это случилось для нас тоже самым чудесным образом. Сейчас, наверное, Андрей об этом расскажет. Это случилось практически само собой. Но вначале я хочу немного рассказать о том, как, собственно, действительно первая встреча произошла, когда Шанти в феврале, в конце февраля она пришла ко мне на йогу. Ко мне периодически приходили новички в основном была уже такая группа постоянных участников периодически приходили новички я с ними естественно знакомился просил назвать свои имена ну и немного расспрашивал что хотят от йоги занимались ли раньше ну и так далее когда шанти пришла со своей подругой впервые на занятия в конце февраля ко мне я также привычно как и всегда попросил их назвать имена, по-моему, немного даже как-то пошутил. Я скажу честно, я ничего не почувствовал. А, ничего у меня такого внутри не произошло. Может быть, потому что я был вроде ведущего йоги, и мне нужно было начинать время начала занятий, я уже был частично в процессе. А в этом может быть, может быть, по каким-то другим причинам. Но я ничего особенного не почувствовал в тот раз, в самый же первый день. Но постепенно, так как занятия проходили два 3 раза в неделю, Шанти приходила, я ее видел, так же как и других, конечно же, участников. Но постепенно я стала ощущать, что между нами что-то возникает. И это не было сексуальное притяжение, сексуальный интерес, это не был интерес как к молодой, симпатичной девочке и тому подобное. Это было что-то, ну, необъяснимое. Я не озадачивался вопросом, что такое. Я не задавал себе такого вопроса. Но просто для меня это было как бы вновь. Я немножко был удивлен. Есть какая-то связь. Что за связь? Непонятно. Потом, к своему собственному удивлению, я стал выходить на ее страничку ВКонтакте. Мне было интересно, мне стало интересно, а что она пишет, что она публикует, что она за человек. И я опять себя как бы спросил, а зачем, почему тебе это интересно, зачем ты к ней заходишь на страницу. Ответа никакого не последовало, но мне было интересно. А потом я увидел, что у нее очень хорошо получается заниматься йогой, у нее очень активные энергетические процессы, у нее очень активно, явно идет энергия, она... После первого или второго занятия перестала есть мясо, она а, очень хорошо чувствовала, как наполняется анахата. У нас, кстати, была именно анахатная на икре, а, то есть на сердце была направлена, и все очень хорошо у нее идет. Я стал интересоваться, почему так, потому что а, до того на самом деле ну, не было таких талантливых участниц, не было таких талантливых а, уч... учеников. А, стал интересоваться... И все больше и больше стала возникать какая-то необъяснимая связь. Она становилась все сильнее. И, наконец, действительно, 8 апреля это произошло в 2012 году. Я в очередной раз вышел, зашел ВКонтакте на свою страницу. И я помню, был весенний день, когда шел такой легкий, теплый весенний дождь. Было очень умиротворенное состояние, приятное очень. Я зашел на страницу Шанти, опубликовал у себя на странице что-то, точно не помню, что. И вдруг, действительно вдруг, возникла такая мощная энергетическая связь между мной и Шанти, которая сама повела наш дальнейший диалог в интернете, какую-то переписку. Я почувствовал, что я в этом диалоге в роли ведущего, что я как будто бы веду какой-то процесс. Какой процесс? Я не знал. И этот процесс идет сам, и я как будто бы его веду. И при этом я ощущал, что мы энергетически соединяемся, сливаемся, становимся едиными. Это было ощущение огромной энергии, но той энергии, которая не распирает тебя, не заставляет тебя прыгать на месте от радости, например, или там хохотать, смеяться и так далее. А та энергия, которая наоборот тебя успокаивает, наполняет успокаивает, расширяет тебя и преображает тебя ты чувствуешь, что ты становишься другим человеком. Это было и удивительно, и это было невероятно приятно. Это было чем-то, выходящим за рамки всего, а, что я мог как-то назвать словами. И еще я почувствовал в те минуты, что сейчас... Именно в этой переписке я веду к шанти, я веду шанти к свободе, к освобождению, к духовному освобождению. Такое у меня было ощущение, такие у меня были мысли. Наша переписка длилась минут двадцать, может быть, чуть больше. Она обрвалась оборвалась чуть раньше, чем я это предполагал, что тебе нужно было идти. Она извинилась, сказала, извини, я должна идти. И у меня возникло ощущение незавершенности этого процесса. Он должен был быть как-то завершен, он не завершился. И самое удивительное, что я почувствовал, я почувствовал, что я вот за эти 20 минут стал совершенно другим человеком. Я стал тем человеком, который в глубине души мне знаком. Я его знаю. Он настоящий, сильный, благородный. И обладающий еще какими-то положительными качествами, он, он очень хороший. И этот человек теперь я.